Всем привет! Продолжаем играть -бот. в колобот. В колобот. Так, сегодня, сегодня нам надо сделать два упражнения. В разделе моторы. И первое это терпеливый охотник. Будьте достаточно терпеливы и не израсходуйте все свои боеприпасы. И тень. Следуйте за ботом, как будто вы его тень. Окей, начинаем. Терпеливый охотник. до финиша не так уж и много ух ты чё это тнт угу. что они ездят ладно нажимаем f1 так вы должны найти способ уничтожить 4 движущихся ботов в мишени не потеряв ни одного заряда заметьте что после каждого движения цели будут оставаться неподвижными одну секунду Ага. Отыщите цель с помощью инструкции «Радар». Так, развернитесь в сторону цели. После поворота проверьте, не сдвинулась ли цель с места. Если нет, подождите 0,2 секунды. Еще раз проверьте цель на предмет смещения. Если нет, стреляйте в Fire 2 и подождите 2 секунды, пока до цели дольят пули, и она будет уничтожена. Для достижения цели существует еще много способов, кроме этого. Чтобы увеличить эффективность стрельбы, прицеливайтесь слегка вниз. А, хорошо. Так, что они? Наверное, проще, конечно же, дождаться, когда у них у всех сядет батарея. И тогда их расстрелять. Target bot. Target bot. <coughs> Что такое таргет бот? Ну давайте попробуем. Так, радар, таргет бот. Давайте сначала сделаем вот так: вот. item. Так, object. <coughs> object, object у нас target будет. Т равно радар. Не так подозреваю, такого нету. -то. А они не, есть, смотрите, бот Интересно. Может в где-то. Кстати, жалко, что здесь нету поиска. Таргет, таргет. В скобках напишите название объекта. Targetbot. А тут нет Target. А это здание. О, роботы. А, вот, смотрите, роботы. Таргет есть, действительно. Таргет бот. Колесный бот произназначен только для тренировки стрельбы. Он автономен. Э, учтите, имеет внутри ТНТ. Заряд. Хорошо, понятно. Есть так. Добро, тогда. Ищем ботан Потом торн. Что у нас. А, Angel. Там, по-моему, да, Direction надо. Дирекшен. Uh, а дирекшен у нас принимает позиции. Так, вот так вот, Т. Ну, давайте. Вейт. Одну секунду будем ждать То есть будем на А, нам надо еще while сделать Окей okay. Или давайте for uh, Int i равно 0 Пока и меньше 10 И равно i плюс 1 Так, сейчас <coughs> посмотрим, как он там Разворачивается и все такое запятой хорошо а тут что не так нет функции с э, а t position t.pozition есть и так и так и так запускаем так вот вот он повернулся вот он повернулся повернулся так, а как еще их можно завалить? Мы можем только крутиться. Ага. Не, можно, конечно же, четко по градусам, да, там вверх. Там, ну, если вот это у нас будет вверх, вниз, вправо, влево, стать и ждать, пока там не появится бот, и расстреливать его. Но, но, но... Это, наверное, будет неэффективно Давайте сразу пушку чуть-чуть вниз Aim Минус 3 Дальше После поворота проверьте Не сдвинулась ли а, С места цель Ну, добро Давайте сделаем, как а, Как нам пред, предлагают а, Так, как нам проверить Там, по-моему, distance Да, distance дистанс, Что нам дистанс возвращает? Uh, thr, ниже, разумеется. Так, рассчитывать расстояние между двумя позиций. Вот у нас первая позиция. Дальше нам надо... Uh, давайте вот так вот. P1 и OBJECT OBJECT P2. То есть две позиции P1 и P2. <coughs> Дальше мы нашли. P1. P1. Дальше. Вз... Э... Уз... То есть мы его нашли. Потом P1. Повернулись. Потом нам надо рассчитать расстояние между. А, нам теперь надо P2 узнать. P2 равно. Радар Таргет Бот Есть Теперь узнать нам расстояние P1 P2 Так, что у нас тут будет А дистанс возвращает Нам по ходу флот, Значение, кто помнит Float Да, float Значит, давайте тут еще Float, distance и смотрим дистанс. D равно. Если D равно 0, то тогда, по идее, цель не сдвинулась. Зачем ждать? Если она не сдвинулась, то надо сразу упашить. Давайте сразу будем стрелять. Если нет, стреляйте фая 2 Давайте вот так вот. 2. Получается, нашли, сдвинулись. Потом опять нашли. Мы можем другого найти, конечно, же. А, вот. Проверяем дистанцию. Если расстояние между этими точками 0, то стреляем. И wait, давайте 0. А, он говорит, 2 секунды подождите. Хорошо. Так, это мы вырежем. Ctrl-X. А здесь... Здесь давайте while запустим. Даже не while. Нет, давайте while. Здесь все удалим. А здесь радар. Радар нам, по идее, если он вообще ничего не нашел, то он, по идее, вернет нам ну Так? Насколько я помню. Где тут? Где тут? Где тут? Ну, вот. Давайте еще int флажок какой-то равно 1 пока f а, p так, если а, можно же сразу break сделать и все давайте я тру так, если p1 равно 0 значит делаем Брейк. Завершаем нашу программу. Вот, тогда нам этот этот флажок не нужен. Так, ну давайте попробуем. Чё такое? Distance? Нет, функция. А, нам позиционный. И здесь position. Вот так вот походу. Окей. Ну давайте попробуем. Чик. Бах, на тебе. Можно было и одну секунду стрелять. Бах. Да нормально. Да, одну секунду надо стрелять. Блин, у него батареи уже мало. Ну давай, давай, давай, друг, друг. Ё-моё, один, один промах. Эх. Неправильно Значит, давайте стрелять Одну секунду И ждать одну секунду Вот так вот Да вижу я ж. А, давайте еще сохраним Так, это у нас Блин, 4-4 Походу 4-4 А какая-то миссия Давайте 5 Атака. Итак, пробуем еще раз Запускаем Ну, стреляй, красавчик Быстро, быстро, быстро, быстро Нет Ну Мимо раз Мимо два Попал Ну, за этот попал Миссия выполнена ну нормально. Нормально. Ч они там такие сейты давали, непонятно. Так <клёх> следуйте за ботам, как будто вы его тень. Ну, хорошо. Следовать за ботам. Фейлор Йоа, ту слишком далеко. Ну, блин, я только начал. Ч ты мне это пишешь? Фу, ладно. Могли бы это тоже перевести. Да ладно, нормально, тут переведено все. Давайте нажмем F1. <coughs> так, искать целевого, рассчитать расстояние. Та, та, та, та, та. Mm -hmm. Хорошо. Так, так, так, циклы, циклы. Здесь много, конечно, всего написано. Ну, цикл понятно. Давайте сразу. Uh, while True дальше не говорят искать но ну, это мы уже делали искали давайте наверное, откроем предыдущую программу 45 вот так вот, и это уберем так нам надо найти бота вот я его нашел вот это можно не проверять так как написано он всего лишь один этот бот дальше нам надо ехать они предлагают пользоваться функцией мотор но мне что-то мотор не хочется пользоваться. P ä, position, то мою, а тут P1 position. Вот. <coughs> я попробую, как уже было, в каком-то этом упражнении, использовать функцию go to. Вот я рассчитал дистанцию. Если d больше. Пяти то, <coughs> то то то то Гоу-ту Если дистанция больше пяти Блин, хорошо Ладно, Гоу-ту, Гоу-ту, Куда нам ехать? К П1, так? П1 позиция наверное вот так вот. а ну-ка а ну-ка нет ему надо p.p хорошо p <п pickle> <с calculation> так go to и ждем давайте подождем wait одну секунду иначе нам надо отъехать назад что они там советуют отъехать назад <п reaches> <aires> Вот. Отходит назад. Но есть же еще функция move, о которой мы говорим минус. И э, он едет обратно. Поэтому давайте вот этот distance разделить на 5 и минус 1. Так, длину делим на 5 и минус 1. Хорошо. Иначе э, move длину делим на 5 и минус 1. И тоже wait Одну секунду. Вот. Так, файл уберем. Fire нам не нужен. Так, и этот Wait тоже уберем. Ну, попробуем. Ч ⁇ нам? P2 не надо. Флот а, надо. Окей, нажимаем. И запускаем. Едет, едет, едет. Окей, дистанция. Бабах, блин что-то пошло не так надо было не ждать давайте я вот это в уберу, потому что потому что это нехорошо так давайте заново запустим а чё ты не едешь прям к, ним, к нему? Не, не, не прокатывает наше Гоуту. Нам нужно все таки работать моторами. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. F1 еще раз. Итак, давайте. Таргет нашли. Дистанцию нашли. Если Лен меньше 5, ну, давайте. Если D как там написано, так и сделаем. Если меньше, значит нам надо мотор. Мотор по-любому опять отсюда не скопируется почему-то. Мотор LAN 5-1. Хорошо. Давай контроль В. А, не скопировалось. Ура. Мотор LAN 5-1. на 5-1. А, так, иначе <клёх> Иначе, иначе Иначе вот такая вот штука а, direction угу, Надо еще direction завести Флот <клёх> dir. Вот, иначе, если цель Слева, то мы Крутим другу один мотор, иначе Если цель Справа, то мы крутим. Короче, вот так вот. Так, эм, что у нас тут происходит? Нашли бота. Дальше. Рассчитали дистанцию. Есть. Если дистанция меньше 5, значит отъезжаем назад. Если дистанция больше 5, направление и дальше э, повор... А зачем так поворачивать? Можно что-то не использовать блин, ну ладно, давайте так попробуем. Что здесь не так? Дир <coughs> не объявлено. Где не объявлено? А, LEN, вот же, это D у нас. Д Д. Вот так, да? Таргет P1. Все. Давайте с самого начала И стартуем Поехал Давай-давай-давай назад Как так-то? Он не успел отъехать Офигеть Офигеть Он у нас слишком медленно Отъезжал его со скоростью. Нет, надо скорость менять. Нам надо а, лучше всего лучше всего так, таргет. Лучше всего отъезжать, наверное, скорость побольше сделать. Так, и скорость тогда мы сделаем. Вот он едет назад. Давайте а, минус Минус 3. Потому что что-то он медленно от начал отъезжать. В принципе, он начал отъезжать, но медленно. Поехали. Давай, дружище. Дружище, стой, стой, назад, назад. Куда ты поехал? А, нормально. Назад, назад, назад. Блин. давайте сразу сразу сразу давайте заново пока этот бот поедет давай е е стоп стоп стоп стоп стоп стоп назад назад а че он так разворачивается по идиотски назад <кхм> что то у нас не получается Фу, вот так вот приехали тренировочные миссии Давайте клад с ним вот эту программу и скопируем ее давайте да ага не можно скопировать ну посмотрим посмотрим что у нас не так давайте вставить while true О, окей а где а где переменные? а перемены есть вот в цикле while true о, окей, давайте перезапустим И запустим вот эту вот Программу, которая предлагается Ну, едет он, едет, едет Давай назад Дистанс на... Блин, а с этой программой все отлично Отъезж Дистанс, окей, давай-давай Опа, отъехал А что у нас было не так? у нас же вроде такая же программа была а, но у нас этого ну не было это раз дальше но был поиск потом был расчет дистанции да вроде все то же самое то есть а я там плюс сделал вот в чем проблема я просто скопировал надо же было один минус делать вот, поэтому он и поворачивал не так, как надо. Все понятно. У нас, у меня была такая же программа, но небольшая, небольшая там, очепятка. Даже не очепятка, а просто логическая ошибка. Так, а что он не едет дальше? Что такое? Что произошло? А, ну, тренировочный бот. Эй, эй, друг, ты едешь? А когда закончится игра? Ладно, я, наверное, остановлю, а пока это все не закончится. Короче, попытка, номер, не знаю сколько. Нужно 10 um, раз wow. остановиться. Ну, после того, как 10 раз мы остановимся возле бота то тогда бот отвезет нас на стартовую площадку. Но фишка в том, что даже вот эта их программка, примерчик, не идеален. Почему не идеален? Потому что бот, э, я так он, понимаю, он рандомно ездит. Он разворачивается и начинает тупо на тебя переть, и ты тупо не успеешь. Сейчас, смотрите, бух, ну как, как ты это сделаешь? Вот, я 9 раз уже... Было так, что я 9 раз возле него остановился и думаю вот наконец-то сейчас миссия будет завершена но нет вот сейчас смотрите ну ну вот как от этого берешься он едет бот развернулся и погнал на тебя вот поэтому я сейчас по все-таки попытаюсь это <как> вот таким вот способом все-таки подгадать хороший рандом и вот сейчас проиграем. Вот, и пройти, чтобы не тратить. Хотя, наверное, за это время можно было что-то разработать. Какую-то программу. Но, но, но, но, лучше это время оставим. На то, чтобы уже в миссиях думать над такими вещами. Вот, сейчас. Ну, если он назад не поедет. Ай-яй-яй. Ё-моё, ладно, буду пытаться Буду пытаться Так Это просто жесть, ребята У меня Только что было Что бот самоуничтожился Он остановился, потом решил ехать В стену в заграждение В результате он в нее въехал И взорвался Я уже изменил дистанцию там не... Вот смотрите Что он делает это нереально особенно когда он разворачивается на 180 градусов одно дело за ним реально ездить когда он ну, едет куда-то вперед и может повернуть максимум на 90 градусов вправо или влево вот тогда да ну а вот здесь когда он резко развернулся и тупо едет на тебя ну куда это годится вот смотрите вот че, куда ты прешь это я расстояние увеличил до 6 там, метров. Вот, надо сейчас попробовать до 7 метров поставить. Смотрите, вот 7 раз еще надо остановиться, и тогда миссия будет пройдена. Но, но фиг там. Ну, пока везет. Вот 6. Давайте посмотрим. Сейчас он, если развернется на 100... Не, нормально. Давай, давай, только не только-только не. Вот так. Красавчик. Вот так. На 3-3. Куда ты едешь? Ну что ты делаешь? Два. Нет! Ну вот, ну вот, вот. Ну вот чё, чё, чё, ну, что в этом случае делать? Да ничего не сделаешь. Давайте еще на 7 метров. Изменим. Это жесть. Реально. Да вот я тут 6 поставил. Давайте. Ну, 7 еще поставим, да? Вот так, ну еще пару попыток, если нет, то то все, ну что тут сидеть, блин, бот какой-то, ну куда ты едешь? Куда он едет? Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду, он помер, ну бывает. Так, давайте, вот эта попытка... И еще одна, максимум еще две попытки. То есть вот эту и следующую, и все. Если не получится, то фиг с ним. Заканчиваем, переходим к следующей миссии. Потому что здесь долго думать над этой задачей, ну, не вижу смысла. Так, отъезжай, жажай, стоять. Окей. Семь. Ну, пока, пока. Ну, вот он, вот особенно когда он едет и в процессе движения еще меняет направление. Тут совсем некрасиво со стороны бота. Вот Такое ощущение, что он специально сама наводится для того, чтобы я не прошел эту миссию. Откуда? Бух! так, ну, и последняя попытка. Не получится, значит, не получится. Так, последняя попытка. Слава богу, миссии открыты. Не зависит от того. Ну, точнее, задание. Прошел ты или не прошел. Итак. <-пылес> Стоп, а если сразу на финиш поехать? Наверное, не сработает. Ну вот, ну вот, ну вот. Не, колесами нормально, когда еще сталкиваются. Столкновения, в принципе, здесь неплохо сделаны. Когда колесами, то он еще даже, типа, подталкивает меня. Вот. Но как только он своим долбаным ящиком касается моего бота, то тогда происходит взрыв. Еще шесть раз. Вот. Ну, сейчас он стопудово развернется. А, не. Еще. Ну, по-любому. Сейчас, если даже мы 10 раз остановимся, он тупо вот, вот сделает... фу ю ю ю ю Сейчас будет... Не, пока нормально. Вот. Я думаю, когда он будет ехать уже к финишу, он развернется и поедет тупо на меня. Тем самым Сделал нехорошую вещь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-куда ты едешь? Фух, ух ты. Повезло. Прошли. Отлично. Миссия выполнена. Ага, спасибо. Это метод тыка, это тупо зависит от рандома все. Ну, если вы как-то решили эту задачу и так, чтобы у вас из 10 запусков 10 раз вы успешно подряд завершили, да, то есть 10 раз заново прошли, то тогда ну, напишите, как вы это сделали. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, всем пока.